вас на своем канале. В сегодняшнем видео я вам хочу показать вот такие двух замечательных вязаных куколок. Сестренки Маша и Даша. Вязаны они с головы до пят, то есть Волосики из пряжи и точно так же до самых ножек из пряжи. Куклы довольно-таки устойчивые. Я связала балеточки несъемные для того, чтобы обувь не менять. А платьишко и трусики, во что они одеты, съемные. То есть можно, в принципе, навязать любых разных одежд и платьец, кофточек, штанишек и так далее. Главное, чтобы они проходили сквозь вот эти вот большие ножки. Вот и можно будет менять, увеличить, то есть гардероб для куколки. Я связала для примера два разных платья. То есть, вы можете посмотреть, как они, вот, казалось бы, похожи, но уже по-разному смотрятся. Личика я вышивала. Все безопасно абсолютно. Сделала вот такие замечательные ушки, которые украсила. Сережными бусинками. А, волосы я тоже делала из пряжи. У меня пройдет каждый локом, то есть внутри нет залысины. Благодаря этому легко будет ребенку расчесывать, куколку заплетать. Можно вплетать какие-то бантики, ленточки и так далее. Вот, куколка довольно-таки безопасность Такой можно и спать, и гулять. Вот В принципе, посмотрите, я наполняла немножечко серединку, поэтому она очень э, такая вот пластичная, гнучкая. И получается вот такая замечательная подружка для вашей девочки. Вот, конечно же, мы сможем связать с вами вместе для тех, кто хочет мастер-класс. Обязательно комментируйте, оставляйте пожелания в комментариях. Конечно же, ставьте лайки, чем больше лайков, тем больше желающих. И спасибо, что остаетесь со мной на моем канале. Хорошего вам настроения, ровных петелек. Пока-пока!